Всем привет! Вы на канале ReHome. Здесь мы рассказываем о ремонте и строительстве. В этом выпуске мы покажем, как нужно клеить обои, чтобы получить максимально качественный результат. Но прежде хотелось бы обратиться к вам. Если вы самостоятельно делаете ремонт в квартире или дома, или, может, оказывать кому-то услуги по ремонту или строительству, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Мы будем выкладывать полезные и простые инструкции на данную тему. А если хотите услышать мнение и советы специалистов дизайна интерьера, посмотрите обзоры реализованных объектов и другое полезное видео на тему благоустройства дома. Заходите и подписывайтесь на канал Rehome дизайн интерьера. Ссылку укажем в описании. Теперь приступим непосредственно к теме. Для клеивания стен обоями нам понадобится валик и кисть для нанесения клея, специальный резиновый валик или шпатель для разлаживания обоев, валик для разглаживания и фиксации обоев в углах. Мянка, лазерный уровень, если нет лазерного, подойдет обычный отвес. Также вам понадобится тряпка с водой для того, чтобы убирать излишки клея, канцелярский нож, ну и непосредственно сами обои и клей. Процесс оклеивания стен обоями подразумевает, что стены должны быть подготовлены, то есть выровнены финишной штукатуркой, шлифованы и загрунтованы. Если ваши стены ровные, но не загрунтованы, то вам понадобится еще и грунтовка, наносится она обычным валиком и высыхает в течение двух-трех часов. Если же стены не подготовлены, то есть не выровнены, то с процессами выравнивания стен вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылку мы также оставили в описании под видео. Итак, первым делом закрываем все окна и двери. Сквозняк может помешать должному высыханию клея, навредить процессу и финальному результату в целом. Электрическую проводку желательно обесточить или изолировать. Тщательно разводим клей в соответствующих пропорциях указанных в инструкции. Если кл клей получится густым, будет сложно выровнять обои в процессе оклеивания. А если наоборот жидкий, то обои просто могут не приклеиться. С помощью уровня отмечаем на стене расстояние немного меньше ширины рулона, примерно 3-5 см. Если нет лазерного уровня, можно обойтись строительным или обычным отвесом, то есть грузом, привязанным к кивке или веревке. Ориентируясь на уровень, начинаем приклеивать первую полосу. Мы используем фрезелиновые обои, поэтому клей наносим на стены. Если у вас виниловые, наносите клей и на стену, и на сами обои. При оклеении стен текстильными обоями следите за тем, чтобы их не испачкать клеем, скорее всего оттереть его будет крайне сложно. Наши мастера рекомендуют их намочить, пройтись по ним мокрым валиком или побрызгать поляризатором, тогда отмыть клей будет проще. Если вы впервые клеите обои и ранее не имели подобной практики, советуем заранее нарезать полосы необходимой длины. Если у вас обои с рисунком, учитывайте не только расстояние от потолка до пола, но и подгонку рисунка. Можно разматывать рулон по факту непосредственно в самом процессе, как это делают наши строители. В принципе, можете попробовать и вы, в этом нет ничего сложного, возможно так даже будет удобнее и быстрее. После того, как обои закрепились на стене, их можно немного двигать, выравнивать относительно размера. Используя специальный резиновый валик или шпатель, кому как удобнее, поступательными движениями от центра к краю, выгоняя воздух, начинаем основательно приклеивать обои. Таким же образом приклеиваем следующую полосу ровно встык с предыдущей. Следите, чтобы поверхность была полностью смазана клеем. Клей, выступивший за края, убирается влажной тряпкой. При этом его не должно быть много. Лучше края рулона отдельно промазать кистью, чем убирать излишки клея, пачкая обои. Поэтому корректируйте количество клея до оптимального. Добравшись до угла, переносим оставшуюся часть обоев на другую стену, здесь уже придется отрезать полосу нужной длины, так как обои у нас без рисунка, мы ориентируемся только на высоту потолка. Особое внимание уделяем месту в самом углу. Специальным валиком, предназначенным для этого, проходимся несколько раз до четкого изгиба. Если стены кривые или выровнены плохо, соответственно соседней стене край наших обоев тоже будет не по уровню. В таком случае следующую полосу обоев вклеим уже ровно по уровню нахлёст предыдущий и отрезаем лишнее канцелярским ножом. Второй вариант – стыковать обои прямо в углу, ничего страшного в этом нет. В нашем случае стены ровные, но все же получился небольшой залом. Аккуратно подрезаем обои в нижнем углу, нивелируем недочет. Обои возле и дверных проемов резаем на месте канцелярским ножом после того, как левить. Примерно через сутки обои полностью высохнут, примут свой естественный равномерный цвет и плотно зафиксируются на стене. Ну вот, как видите, процесс оклеивания стен обоями и самый сложный элемент ремонта, поэтому, имея необходимый инструмент и немного снаружи, справиться с этой сдачей могут многие. А если в процессе оклейки обоев или ремонта у вас не возникли непредвиденные трудности, заходите на наш сайт www.rejefis.com.au. Там вы найдете ответы на многие вопросы. В следующем выпуске мы расскажем, как устанавливать пешкомнатную дверь. Не пропустите. Всем пока. До новых встреч.